С тобой мы, воняем, целуемся, гуляем, Тебе я нравлюсь дыми, и мы спаслично мне. Мы в любовь играем пусть и друг другу повторяем, Нам просто в жизни повезло, а в частности тебе. Вот если бы с тобой вдвоем на остров не ломали, Во мне бы голод пробудил. Пичный нрав, нашла, случайно ты в кармане, Тебе выше я свернул, Как круто, что вокруг провизии немало, Ты только не подумай, что я врачный жаловер. Вот вышла мышка на охоту, и да вышли слава, И я же изобрел естественный отбор. Я вижу напряглась, ты больно, на здоровая потепленность, Ведь если честно, не хотела тебя обидеть а я. Просто пошутил я, что ты улыбнул, А я по